Доброго здравия, дорогие товарищи, граждане Союза Советских Социалистических Республик. С вами сегодня Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Этот прямой эфир у нас немножко получился спонтанно, но ту информацию, которую мы вам хотим сегодня донести, нам обязательно ее надо до вас довести, вам рассказать, чтобы вы поняли, приняли и действовали дальше, так как вам позволяет ваша совесть, честь, разум, сознание. В эфире Александр Николаевич Жищенко, заместитель председателя Совета министров РСФСР. Пожалуйста, Александр Николаевич, вам слово. Благодарю, Светлана Петровна. Добрый день, советские граждане! Сегодня мы хотели бы довести до вашего сведения ту информацию, которая является наиболее на сегодняшний день актуальной и важной для всех граждан СССР, которые встали на путь выхода из цифрового рабства и получения своих законных прав на все ресурсы, на всю территорию государства СССР в полном объеме. Чтобы было понятно, что Конституция СССР 77 года и, соответственно, Конституции всех остальных 15 республик в соответствии с их подчиненностью Верховному праву Конституции СССР а Конституция СССР четко оговаривает, что все республики находятся в границах единого государства СССР, то по факту все граждане СССР, которые на территории СССР находятся по сей день, являются таковыми. И так как в соответствии с Конституцией СССР не допускается двойного гражданства для граждан СССР на территории СССР, то мы с вами должны обратить особое внимание на этот факт. Особенно это касается всех тех, кто пытается под разными вывесками, одев на себя кафтан под названием «Восстановители СССР» понять прописную истину. Что такое гражданин СССР? Гражданин СССР, согласно статье 61, это Гражданин СССР, который обязан беречь социалистическую собственность. Так вот, начиная с паспорта, паспорт является собственностью Союза Советских Социалистических Республик. По этой причине каждый гражданин обязан был, кто способен, сберечь паспорт гражданина СССР. И соответственно, тех людей, которых осталось с такими паспортами на территории СССР очень мало. Особенно это ярко показали дебаты в Думе, когда члены фракции КПРФ указали, что граждан СССР с каждым годом с паспортами СССР становится все меньше и меньше, и давайте им позволим дожить свой жизненный цикл с этими паспортами, пусть они ими пользуются. Но при этом... Они попирают права остальных граждан СССР, у которых забрали незаконно их собственность, паспорт гражданина СССР. И непризнание этого факта свидетельствует о том, что все эти люди совершили, согласно международных норм, которые были приведены в Нюрненбергском трибунале, они лишили граждан своей страны в сговоре самого главного, их достояние их правоспособности, незаконно изъяв собственность гражданина СССР, паспорт гражданина СССР. Даже меняя и предлагая коммерческие услуги паспорт РФ, мы называем его, никто не имел права забирать собственность Союза Советских Социалистических Республик. Это было тягчайшее преступление против всех, граждан СССР на территории СССР. И все правоохранительные органы, которые обязаны были в соответствии со статьей 61, где указано, гражданин СССР обязан беречь социалистическую собственность, они а нарушили свою клятву данную своему государству. И все, кто участвовал в этом процессе, стали в тот момент, когда они изымали эти паспорта граждан СССР, преступниками, которым нет срока давности. И они осознают это. И поэтому будут все делать от себя зависящее, чтобы граждане СССР лишились своего государства ССР и ушли без времени. Поэтому у меня очень большая просьба ко всем гражданам СССР, которые осознают факты тут, и должны понять, что выйдя из всех рабских цифровых привязок, которыми мы все подключены, только сообща всем миром, мы сможем выйти из этого рабства. Потому что выход всего государства произошел на протяжении определенного периода времени. И точно так же нам надо, сообща всем, взявшись за руки, выходить из этого состояния. Представьте на секунду картину, когда каждый гражданин СССР, который выйдет из этого рабского положения, выйдет на улицу и возьмет за руку другого гражданина СССР, который тоже вышел из этого рабского состояния. И так они обнимут всю свою территорию и создадут цепочку, создадут круг рук, рукопожатий свободных граждан Союза Советских Социалистических Республик. Я понимаю, что это событие, когда произойдет, весь мир поймет, что Советский Союз это союз, советских социалистических республик всех народов и народностей на территории СССР и что это граждане своей страны, которые встали и воспряли и восстановили свое государство, которое на сегодняшний день никуда не исчезло, ни на картах мира, оно только в коммерческих магазинах изменило свое название, потому что на территории СССР действует 15 коммерческих магазинов с различными наименованиями, с различными номерами, с различными регистрационными номерами в коммерческом уставе. Многие слышали и про «Данс», и про «Сики». Это не соответствует государственности СССР. Это все говорит о том, что государство СССР к этому никакого отношения не имеет но граждане СССР, лишенные своего паспорта, а это собственность Союза советских социалистических республик, лишены даже права избирать своих народных депутатов в полной мере. Поэтому еще раз обращаюсь к восстановителям, которые пытаются одеть на себя халат и призвать граждан СССР к любым глупым шагам. Что первое, эти люди, если остаются с ИНН, со СНИЛСами и с привязкой к коммерческому магазину, ни о каком выборе, ни о каких законных органах власти речи быть не может. У меня на сегодня все. Благодарю, Александр Николаевич. Наш сегодня прямой эфир небольшой. Все ту информацию, которую сейчас Александр Николаевич вам давил. Досветения. Еще раз хочу сказать, что для того, чтобы быть народным депутатом, в первую очередь необходимо сделать самому шаги от того, чтобы освободиться от электронного рабства. Это отказаться от идентификационного номера ИНН, от СНИЛСА который сдаем пенсионный фонд, а Медполиса, конечно, каждому такой шаг будет даваться нелегко. Просто сказать, что я за советскую власть и при этом сходить, написать какую-то бумагу в Российскую Федерацию, конечно, это тоже трудно, но выйти из-под влияния, не государства, а частной компании Российской Федерации, это будет нелегко. Но каждому из нас надо это сделать. И поэтому те призывы, которые ведутся для избрания сейчас каких-то государственных органов, без того, что граждане Советского Союза не выйдут из электронного. Ну, слово «рабство» получается из э, электронного лагеря под названием Российская Федерация у нас, у нас ничего не получится. Нам необходимо, еще раз говорю, что по Конституции Российской Федерации, которая таковой не является, а есть только проект Конституции, никем не подтвержденный, Юрисдикция Российской Федерации – это континентальный шельф. Значит, вас всех, как граждан Советского Союза, кричат и говорят, что вы не граждане Советского Союза, а граждане Российской Федерации, вывезли на континентальный шельф. А мы должны и обязаны показать, Всему миру, что мы не являемся узниками концлагеря электронного концлагеря под названием Российской Федерации, а мы здесь и сейчас живем на территории Союза Советских Социалистических Республик и восстанавливаем советскую власть в республике, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Поэтому еще раз задумайтесь, наши дорогие граждане, которые кричат и говорят на каждом углу, что мы граждане Советского Союза, но с клеймом Российской Федерации. Даже если вы отказались от паспорта Российской Федерации, но носитель идентификационного номера ИНН, СНИЛС и другие, что вас не мы не считаем гражданами Советского Союза, а именно те структуры, которые оказывают вам государственные услуги, которые кричат и прямо вам говорят, что мы лица, замещающие государственную должность. Они вас считают чемоданами, клейменными к тому же и вывезенными вместе с нашими паспортами Советского Союза в неизвестном направлении, хотя и есть это направление, но все это скрывается от вас. Скрываются настоящие названия тех псевдогосударственных структур под названием Пенсионный фонд, Налоговая инспекция. Кричат и говорят, что мы государственные структуры, а фактически они также заклеймены, клейма на них стоят, этих же ИНН, ОГРН и так далее, которые показывают по их же законам, что они не являются государственными структурами, а также являются юридическими, частными лицами. И наши налоги, наши коммунальные платежи все уходят в неизвестном направлении, потому что как такового у нас Государство Российской Федерации нет, а есть частная компания. А есть одно единственное государство, которое признано всем мировым сообществом. Это Союз Советских Социалистических Республик. Так что давайте встанем обратно, назад, не знаю, как по-другому сказать настоящими гражданами Союза Советских Социалистических Республик. Восстановим свой статус советского гражданина. Только так вместе мы с вами сможем восстановить справедливость. Вспомните, какие клятвы и какие присяги вы давали, будучи гражданами Советского Союза? Кто вас заставил эти присяги забыть? Почему те, кто стал на путь кривды и сделал так, что в добровольном порядке, добровольно принудительном порядке граждане Советского Союза отдали свою социалистическую собственность паспорт гражданина союза советских социалистических республик давайте вернем еще раз говорю статус советского гражданина откажемся от всех идентификационных и других номеров отказавшись от них мы станем опять гражданами самой большой, красивой страны Союз Советских Социалистических Республик. На сегодня ту информацию, которую мы вам хотели донести, донесли все удачи и пути. Светлого, самое главное, светлого пути к достойной жизни. Всего доброго! С вами была Заря Светлана Петровна.